Всем привет, с вами я, блогер да, Через Сегодня мы будем делать м -м -м, типа видео по территориалу, вот такой у у меня слабый. Давайте. Возьмем любую из карт, допустим, вот эту. Карты Европы. Дайте мне ее выбрать. Моя нужна карта Европы. Мне не дают ее выбрать. Вот. Надо стали выбирать даже всего мира, а не Европы. Я а это выбирал, хрен меня это переключил. Че за ошибка? Че за Эль. Давай, блин, Быстрее, игра начинайся Давайте поставим на паузу. О. Ну, конечно, началось. Нападаем, нападаем. Продолжаем нападение. Так, все нужно отожраться. Так, сейчас нужно засказать Мексику. Сейчас нас смогут сожрать. Будет очень хреново. Нас смогут сейчас жрать. Самое страшное для нас сейчас. Бля, кухре меня в браузере-то лагает. Во-во. Да, кухрен меня слад двигает. Что за кухрен лагает? У меня в браузере никогда не лагало. Как я пойму, у меня лагает, знаешь, из-за чего, потому что у меня на. Плюс у меня стоит пауза. После я поставил паузу, произошел какой-то пипец. Блин, меня зажали, это не круто. На, всеми окружили. А, на все Воже негры. Мы проиграли. М -м -м да. Ладно, это было очень короткое видео, но растянулось его на 4 минуты, потому что у меня лень что-либо записывать. А -а -а. Вот вам причина, почему на канале ничего не выходит. Все активные почти нет